По просьбе легенды Режека делаю э, мини видосик, как я делаю превьюшки для своих видосиков. Превьюшка, ребята, кто не знает, это картинка, это картинка. Такие вот картинки, например, как потерять деньги, сделать у него выхлоп, здесь вот без фона, ребята, сидят и как бы Ники над ними. Ну, это это образно говоря. Сейчас покажу вам, как я их делаю. Для начала, для начала нужно найти картинку, которая тебе нравится вместе с тобой. Вот, у меня есть клип я смотрел, я хочу вот этот момент, понимаешь? что, ребят, я вам сказать. Ловишь момент и жмешь скриншот, жмешь скриншот, вот, понимаешь, я сейчас жму раз, скриншот. Это как я тебе, вот я тебе показываю, как я это делаю. Я это делаю paint, правку вставить. Пейн, правка вставить, хоп, обрезаю, сохранить. То есть у меня здесь будет, это будет называться Егор. Мой компьютер вот, Егор. Вторая картинка делаем, пусть это будет Паша Техник. Это супер аптеки, в которых продается Xanax, Adore Все, что мне, блядь, просто было всю жизнь интересно. Насчет того, пойдет Паша Техник на серваке или на H2 или нет, Увидите в конце видео. Можете сразу туда перемотать. И обязательно поставьте лайк под этим видео. Вот. Вот так вот сделаем. Сделаем принтскрин screen. Вообще пофигу. Мы это все тестируем. Я показываю. Открываем paint. Правка вставить. Вырезаем, соответственно. Сохранить. Паша. Вот. Две картинки у нас есть. Заходим на сайт, ребята. Удаление фона на изображениях. Загрузить изображение. Загружаю себя. <coughs> Загружаю себя. Бах. Шплях. О, смотрите, как он четко вырезает. Скачать. Все. Одна картинка есть. Выносим ее на рабочий стол. Я уже без фона здесь. Оригинал, удаленный вход. Хоп. Удалить фон еще раз нажимаем. Закрываем это, загрузить изображение. И паша теперь. Пашок. Тоже смотри, как красиво залетел, бля. Скачать. Скачать. Все. Две картинки готовы. Это уже, блядь, 90% работы сделано. Так, смотрим дальше. Что нам необходимо дальше? Теперь мы, соответственно, ищем фон для всей нашей движухи. Во! Вот, охренительная картинка, вообще она уже красивая сама по себе, понимаете, Вот она реально красивая, в виде, она, она очень сочная, сохраните изображение как, рабочий стол, вбиваете тоже самое первый, просто редактор изображения в онлайне, fotor.com, ссылки на эти, на эти сайты я скину, открываем изображение, закидываем фон, смотри как сочно, нажимаем загрузку, добавляем меня, Так, подождите, вот так, вот, добавляем меня, хоп, смотрите, сбоку меня, вот так вот, сочного, вот так вот. Не, я вот так вот хочу, вот, чтобы. мне нравится, когда я сбоку, хоп, хоп, вот, понимаете. Я есть. Я есть. И засовываем Пашка сюда. Загрузка. И Пашок. Хоп. Повернуть, отразить э, по вертикали. О. И пошок здесь такой испуганный будет. Вот, смотрите, уже, уже как бы сделано что-то. Я себя немножко испортил, из-за того, что вытянул, блин. Я лучше себя удалю. Если я вот так косячу, я прям спокойно себя удаляю. И заново переношу, чтобы я был оригинальным, ребят, понимаете? Вот. Повернуть, отразить по вертикали, отразить по вертикали, по горизонтали. Хоп. Все, пожалуйста, вот картинка готова, понимаешь? Уже как бы картинка реально готова. Теперь э, дополняем текст. Естественно, текст... Итак, назовем... Как делать... Как я напишу, не как делать, а как я делаю превью. На видосы. Как я делаю превью на видосы. Так, делаем текст. Я всегда делал текст жирный. Я сам, как бы, ну, не худой. Естественно, мой любимый желтый цвет. Как я делаю превью на видосы. И, соответственно, какой-нибудь байт нужен по-любому. Нужно ну, какой-нибудь рофл байт, чтобы кликбайтная была ссылочка, понимаете, как я делаю, значит, надо написать еще кое-что. Мы скачиваем ее сейчас. Формат GPG. GPG. Качество высокое скачать. Все, ссылка скачена, смотрите. Заменить файл, нам нужно срать. Вот такая картинка у нас получилась. Как я делаю превью на видосы. Понимаете? Но кликбайта здесь нет просто открыть ее, Открыть с помощью Paint, уже знаете, на крайняк. Вот. Открыть с помощью а, Paint 3D. Нет, ни И пишем здесь просто обычные буквы блять. Паша идет вот вот. Паша Техника идет пла 2 Так я делаю превью на видосы. Обязательно название. И кликбайт. Название тоже должно соответствовать. Какое-то должно быть такое название, чтобы хотелось его посмотреть. вот Не похожее на то, что написано на картинке, но тема одна, понимаете. Все, файл сохранить как? Файл сохранить. Все, картинка готова. Конечно, Паша Техник не пойдет ни на какие серваки или на H2, вы что гоните, господи, он вообще занимается другой темой, у него и так дело по горло сидеть или на H2 играть. Пф, вот. я просто учил, как делать превью, сделал примерное превью на кликбайт. Все, всех обнял, всем пока, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, у меня там внизу телеграм есть, со мной можно связаться, и игра страничка ВКонтакте, и всего вам хорошего, ребят, до свидания.